жизнью. И для меня это, конечно же, большая радость и большая честь. Вот Если кто-то из вас следит за, так сказать, новостями русского рока, возможно, это событие не прошло мимо вас, поскольку в этом году да, небезызвестная группа Анимация выпустила эту песню как сингл. Она об их исполнении называется «Монолог», и сняли они клип. Вот, А это было весной. А вот этой осенью они Вместе с Константином Кинчевым из группы «Алиса» и «2517» записали еще одну версию этой песни, вот, и теперь уже вот следующую, третью версию этой песни, уже сейчас идут переговоры с Полом Маккартни и Элтоном Джоном, чтобы уже как-то было дальше взаимодействовать, но пока там они что-то не могут решить, кто, значит, на каком языке будет петь, поэтому, в общем... Да, так вот, вот такая вот история. Ну, я вам скромно сейчас спою, так сказать, свою версию этой песни. Она называется "Смерть глотает блюзом". Спимая радость на всех не хватает любви в этом городе сонных молитв оголенных сердец и голов Время цинизма в моде без правил бои мы не в теме пьем на свои а своих почти нет никого публика в споре ладони прибиты к Христу смерть глотает в лесну постепенно голодает в лесну. Я не знаю, в чем дело, но дурью несется версту. Смерть глотает в лесну, Постепенно глотает в лесу. Смотри, моя радость внутри ничего не болит. Гончается спирт и угли, Холодеют на пальцах золотый. Все канет в ленту и кто-то ее обновит Но пока паутинка летит Я прошу, оставайся со мной И мы трижды еще отречемся на этом посту Смерть глотает в лесу Постепенно глотает в лесу быстро белеют, а дети растут Смерть глотает в лесну, постепенно глотает в лесну Любовь это только перила на ветхом мосту. Смерть глотает блесну, Постепенно глотает блесну. Я не знаю еще ничего, может быть, да расту, чтобы вынуть блесну, Чтобы вынуть у смерти блесну.